Всем привет! С вами Михаил и канал Дом веры Дном, и сегодня я хочу поделиться рецептом, как засушить чеснок. В этом году чеснок балует, радует своим урожаем, и помимо основных запасов на зиму, мы хотели бы показать как мы сушим с недавнего времени чеснок. Вы видели, кстати, цены на сушеный чеснок на развес или в маленьких пакетиках, то обязательно посмотрите. Итак. В нашем случае имеется вот такой пакетик уже чищенного чеснока. Я не стал показывать, как мы его чистим, процедура довольно-таки обычная. Покажу, как проходит процесс сушки. Для начала взвешиваем имеющийся чеснок, ну, почти 800 граммов чеснока. Теперь необходимо его порезать, просушить и дальше мы его будем измельчать. Самое как раз трудоемко это очистить его и порезать ну что поехали Итак, чеснок порезан, теперь приступаем к сушке. Рекомендую сушить на бумаге. Время сушки будет у всех индивидуально, зависит от ряда факторов, таких как, например, изначальное состояние чеснока, от температуры помещения, в котором вы будете сушить, от проветривания, ну и, наверное от влажности и тому подобное, от степени, как мелко или крупно вы порезали. То есть, все индивидуально. Посмотрим, сколько у меня займет сушка данного чеснока. Итак, наш чеснок готов спустя неделю его сушки естественным путем. Конечно же, можно было все это сделать буквально за один день, если вы высушить его в электрической сушилке или в духовке, выставив незначительную минимальную температуру, допустим, 40-50 или 60 градусов, и все это высохло бы за считанные часы. Но при этом бы на весь дом, на всю квартиру стоял бы такой Хороший аромат чеснока, так как работают вентиляторы, что в электрической сушилке, что в духовке. Поэтому я выбрал э, сушить естественным путем. Если бы я постарался и порезал тоньше, то он бы высох буквально за пару дней. Но я резал на скорость, не старался, поэтому в принципе чуть дольше он просто сох. Посмотрим сколько весит у нас теперь чеснок После сушки 374, 375 грамм изначально был 800, то есть больше, чем в два раза усох наш чеснок. А теперь для того, чтобы его измельчить, нам понадобится блендер. Итак, спустя несколько минут имеем вот такую вот кашеобразную, порошковообразную, точнее, нашу новую форму чеснока. Приготовьтесь к тому, что измельчаться он будет долго. Важно делать остановки при измельчении, чтобы не сжечь наш блендер. Пересыпаю в стеклянную герметичную тару и будем хранить в темном шкафу. Где-нибудь в ящиках на полке кухни. И теперь в течение года мы будем добавлять в свои кулинарные, в кавычках, шедевры сушеный чеснок. Для придания данным блюдам уже более острого, пикантного вкуса.